Всем доброго времени суток, дорогие друзья, меня зовут Максим, это канал MaxEffect Мне недавно пришла такая мысль, такая идея, почему бы не превратить Crusader Kings 2 в Plugway Inc Как именно, спросите вы, а я вам скажу У меня тут есть специальный код, который запускает бубонную чуму Все, смотрите она уже здесь запустилась, правда, ее пока что не видно. Я играю за герцога Робер Лиса, Деутвиль. У нас тут очень большая династия, очень большая семья с самого начала. Вот, как видите, нас тут целая куча в семье, 37 человек. Но ну, я думаю, к концу этого видео их останется не так много. Потому что я установил особые правила для этой игры. Сейчас я вам покажу вот Рипердью. Пандемии стоят смертоносные, эпидемии частые, и заболевания неинфекционные тоже частые. Так что, нам с вами будет весело. Вот мы, допустим, герцог. Обладаем большими, большими территориями на Апеннинском полуострове. Что, ну, что мы хотим дальше делать? Мы хотим дальше развиваться. Мы обращаем внимание на юг. Здесь у нас Эмират Кальбидов. Покорно ждущие, когда их завоюют. И давайте мы это и сделаем. Но поехали. Мы ничего не подозреваем, занимаемся своими делами, ищем лекаря, ищем лекаря, строим обсерваторию, пишем книгу. А, у нас, у нас уже нет. Вот, вести об эпидемии. Вести об эпидемии. К нам все чаще поступают сообщения об ужасной эпидемии в округе Балхарм, находящемся в центрах Кальдибского государства. Поначалу слухи казались преувеличением, но когда к нашим воротам начали прибывать толпы беженцев, стало очевидно, что больше нельзя игнорировать происходящее. Очевидцы описывают симптомы болезни, большие нарывы, кровавая рвота и гниение заживо. Ужас распространяется с огромной скоростью и нет никаких вестей о случаях выздоровления, только о массовых захоронениях. Ну, наверняка эти люди просто устали. Просто устали знаете, так, э, устали настолько, что валятся с ног э, и, не знаю, а может, может быть, они сами специально себе э, разрывают кожу, а? Может быть, сами специально себе кровавую рвоту вызывают и, не знаю, как можно специально гнить заживо и, и умирать. Ну, блин, они наверняка просто не хотят работать, да? Пускай работают, пускай работают несколько дней без выходных. Это вот как бы рассуждал, наверное, Человек сейчас, за которого мы играем Если я могу помочь, я помогу Но мы не будем помогать А мы, естественно, объявим войну Потому что Наш дорогой главный герой Кстати, можно тебе поменять усы? Они отвратительные, мне не нравятся Вот, вот нормально, такие усики небольшие Что я хотел, что я говорил? Ах да Наш друг, наш главный герой Увидел, что здесь эм, Бахармский Балхармский а, эмир, Эмир Мухаммед, закрыл ворота и находится в карантине а, вместе с притворными, при, притворными, придворными, болеющими притворно. Что же он думает? Ха, трус, он спрятался от нас. Но пока он сидит у себя в замке, мы сможем быстренько на него напасть. Поднимаем войска Настолько много, насколько сможем И отправляем их всех на Сицилию А? Как тебе такое? Мои разведчики сообщают о некой женщине Проживающей на окраине Ваших земель Поговорят, что она ведьма, но подтверждения этому нет Она выразил, выразила желание Стать вашим придворным лекарем Чтобы применить свои медицинские навыки на практике Взамен она требует самой малость, каплю вашей крови хо, -хо. Мы получим... Черту, что страдаем от инфекции Получили? Или нет? Не, не получили Спасайтесь, чума Толпы беженцев Прибывают в мессинские земли Большинство прибыло из округа Балхарм, охваченного чумой. Некоторые вовсе потеряли свои семьи, другие бегут от эпидемии вместе с родными, а кто-то ушел с насиженных мест, едва услышав о заразе. Все эти люди несут печать ужаса, который им пришлось пережить. Они мало говорят о том, что видели, а если и говорят, то шепотом. Местным советуют прятаться или бежать от этого кошмара пока что еще могут. «Мы не боимся!» И мы, как я уже сказал, идем войной <смех> на этого эмира, который закрылся там у себя в замке, трусливо сидит там, как трус, просто сам герцог Роберлис возглавляет эту армию, вот личное присутствие здесь. Тайный советник наш трусливо изолировал себя, слабак, очень зря он это сделал, когда на пороге война, блин. Я забыл, что нельзя... Это... что нельзя объявлять войну, когда мы уже подняли ополчение. Ладно, сейчас быстренько распустим. И заново соберем. Так, давай объявляем войну. Естественно, священная война. Как же иначе. Так, все, теперь можно поднимать войска. Нам предлагают закрыть ворота. хе мы ж пока не заболели, зачем нам закрывать ворота. Смысл. Так, он идет сюда. Он прибудет в Мессину 21 января, то есть очень скоро. Блин, мы проигрываем эту битву. Но почему? Это несправедливо, так нельзя. Нет, мы не должны ее проиграть. Мы не должны ее проиграть. Нам приходит подкрепление. Они должны нам помочь. Нет, все-таки, несмотря на все, что мы здесь делаем. Мы не можем победить эту битву. Блин. Ну ладно. Эти неверные у меня все равно получат по заслугам. Смотрите, как уже это... Черная смерть как быстро распространяется. И корь внезапно появилась. Черная смерть так быстро распространяется. чехотка. Блин, будет весело. Будет весело. О, уже наши родственники начали умирать от чумы. Знаете, наверное, пришло время таки закрыть ворота. Все. Часть простолединов осталась наружу, когда ваша стража уже начала закрывать ворота. Наконец, глухой стук заклу... заглушил урок от негодования, доносящийся с той стороны. Закрываем ворота. И вот с этими силами, которые есть, мы идем дальше. О. О. Ваш придворный лекарь Розалинда сообщила вам, что Ришар де Брион заразился. Оставлять его здесь слишком опасно для всех нас. Ришар де Брион? А, давайте избавляйтесь от него, конечно Вот, и... А это кто? А, от него тоже избавьтесь он... Они нам здесь не нужны Ты тоже заразился, сын? А ну-ка попробуй вылечить его Вдруг получится Слишком поздно мы закрыли ворота Слишком поздно Короче, избавляемся от всех тех, кто не из нашей семьи Блин, он заразился Мы сделаем все возможное Ну-ка как наша... Наша Розалинда как она вообще сможет ли справиться? Хотя, мне кажется, она тоже уже заболевает. Страдает от лихорадки, страдает от судорог. Мария уже заразилась. Мы сделаем все возможное, чтобы спасти ее. Это кто? Это придворная? Жена нашего брата. М -м -м, ясно, от кого она заразилась. Ясно. Короче, дружище. Я уже не хочу с тобой воевать. Давай все. Мы тебе сдаемся на твою милость И распускаем эти войска Кто еще заразился? Придворный, тоже избавляйтесь от него У нас, кстати, очень интересно, что При дворе Я, я так, также еще поставил лимит придворных Потому что это тоже очень важно для данной партии Скоро вы узнаете, почему Чтобы ты был, Чтобы ты был зашит в брюхе мертвого верблюда Я принимаю ваше мирное предложение Очень вежливый ответ ты нам прислал Ладно. Так, Умбер Деотвиль заразился. Оставлять его здесь слишком опасно. Блин, наш брат. Ай, пофиг. Я уже не знаю, кого оставлять, от кого избавляться. Придворно тоже избавьтесь от него. Ты кто? Тоже придворно избавьтесь от него. Как быстро пустеет наш двор. Розалинда умерла от чумы. А мы-то сами заражаемся или нет? Нет, мы, кстати, сами вообще еще не заражаемся. Вот, много кто умирает. Много кто умирает. Наш сын, наследник, умер от чумы. Жаль, что мы, типа, не можем никуда, например, переехать отсюда. Жесть, наши дети уже начинают постепенно умирать. И братья, и сестры тоже, смотрите, сколько умерло. Да, зря мы, наверное, проигнорировали все это. Надо было с самого начала начинать. Надо было, надо было с самого начала предпринимать какие-то меры. И что сейчас нам делать? Вдруг мы заразимся и тоже умрем, и все. Ох, будем надеяться теперь, что сидя дома, сидя у себя в замке, у нас будет меньше шансов на то, чтобы заразиться. Лучше оставаться дома. И смотреть вот, например, вот такие видео. Вот такие вот дела. Черная смерть вообще быстро распространяется. Очень быстро. Прям вот все побережье было охвачено. А вот, кстати, мне нечего платить чиновникам, а мои долги низшим классом угрожающие высоки. Казинцанские крестьян теперь совершенно пренебрегают священным правом управлять страной. Недавно Аделиз для Брион начала проявлять симптомы болезни. Похоже, она заразилась. Конечно, только загадки, но ничего нельзя сказать наверняка. Она должна уйти. Блин, двор наш вообще опустил. 9 человек Сначала было 16 человек Как только я начал наблюдать Сейчас 9 Вот это да Сколько было людей в начале? Сейчас вот всего лишь 28 человек осталось А скоро станет еще меньше Вот так вот Нас почему-то эта чума не касается Очень странно Видимо у нас крепкое... крепкое здоровье Либо мы ни с кем не контактируем Но это только временно вот, а эпидемия все распространяется и распространяется. А вся экономика у нас рушится постепенно. Вот если мы приблизим и посмотрим поближе. Вы только посмотрите на вот это вот. Здесь стоят надгробия. Здесь стоят еще люди, которые просто сжигают тела. Смерть, черная смерть ходит по этим местам. Вот она, вот она, вот она идет, вот она ходит, выискивает новые жертвы. И я вам всем желаю, чтобы у нас такого не происходило, и чтобы, вот видите, черной смерти сейчас настолько много, что она прям пересекла Средиземное море. Сегодня капит... капеллан Вильям принес вам тревожные вести. Поговаривает, что причина ужасной эпидемии, терзающей вашу землю, в служителях некоего темного культа. Ага, вот этого вот. Вот этого вот темного культа. Вот этого вот темного культа. Он советует вам расследовать эти слухи. Ну, мы сразу начинаем искать виноватых. Разумеется. Ужас какой, займитесь этим немедленно. Ладненько. Я думаю, на этом на сегодня достаточно. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пишите комментарии, и главное, оставайтесь дома в период карантина и не болейте. Всем удачи, всем пока.